Доброго времени суток, друзья, с вами Тёма, и сегодня я вам продемонстрирую заработок за 5 минут. Как видите, начинаем из с 96 косарей аж. И буду я вам все это показывать на таком замечательном слоте, как клубника, клубничка наша любимая. Либо же фруктовая какая-то ссылочка, на которой, конечно же, для вас будет находиться в описании. Окей, срываем мы десятку, двенадцать косарей, и, соответственно, успешно продолжаем. И сразу же нарываемся на бонуску. Что ж, наблюдаем Посмотрим, что же нам выпадет Так И пока что, ой-ой-ой Чуть-чуть Не хватило до 18 косарей Опять Недалеко-недалеко было Ну давай же хоть что-то Мы же не можем с пустыми руками Уйти Да, ребят, именно с пустыми руками мы и уходим С этой гонски, к сожалению К сожалению, да, не повезло нам Эх, жаль, конечно, жаль. Ну ладно, продолжаем. Продолжаем, продолжаем срывать большие деньги. В любом случае, пусть мы и медленно идем. Но, тем не менее, пока все, все же в плюсе находимся. Пусть не намного чего-то на 5 косарей было до этого. Но, тем не менее, как говорится. Заработок за 5 минут вы в любом случае увидите с бонусками или без <смех> желательно конечно же с бонусками с большими и крупными заносами там но это уж дело случая как повезет и нам на них пока совершенно вести не хочется да с бонусками ситуация у нас совсем плачевная окей договорился все-таки Тёма вот и выпало нам наныл друзья наныл как говорится что ж дубль 2. смотрим смотрим смотрим и опять начало плачевное, Все глухо. Ну давай хотя бы ягодки. О, ну хоть что-то. Хм, хоть уже 3 600 получили. Не зря, уже не зря словили. Надеюсь, это не конец. Будет. Лимон. Да ладно. <laughs> Еще 18 кусков. В тот раз не удалось. Но в этот раз. В этот раз все идет честненько. Ягодки. Замечательно, сколько это. 10 800 только что получили. Не лимон, конечно. Но, тем не менее... Окей, неплохо. 36 тысяч мы уже получили с одной лишь бонуски. Это просто два лимона нам упало. Да, и на этом, к сожалению, бонуска подошла к концу. Но это все фигня. Ребят, за такую бонуску, я думаю, можно можно просить у вас смело лайк. Чтобы вы тыкнули и не поленились. Так что, кто этого не сделал, кто не поставил мне лайк авансом, Самое время. Самое время исправить эту ситуацию. И мы ловим еще одну бонуску. Долгая, конечно, тут долгая анимация. Но ничего с этим не поделать. Зато отдача. Отдача, конечно, колоссальная. Пусть не с первой бонуски, но со второй. Твою мать, сколько это... 90 кусков только что на ровном месте. Охренеть. Ребят, вот что такое заработок за пять, за пять, за пять минут. Заработок за пять минут, конечно, приносит, приносит свои плоды, как вы видите. Говорил же, отдача здесь колоссальная, неимоверно идет. Да, даже немножко до речи я потерял на секунду. Так что не удивляйтесь, просто не каждый раз ты встретишь такой занос. Вот, ребят, вот сейчас самое время было тыкнуть лайк. Поднять большой палец вверх. За 90 тысяч в одной лишь бонуске. Я в шоке. Не знаю, как вы, но я до сих пор пребываю в шоке. Еще 10 тысяч получаем. Не, это все фигня, фигня. Нужно что-то покрупнее, посерьезнее. Ну уже, давай клубника не подведи. Бонуска еще одна бонуска. Вряд ли, вряд ли сразу предупреждаю, она будет такой же, как предыдущая. Но тем не менее, посмотрим, что мы оттуда получим. Что же она нам принесет? Чем мне очень нравится еще данный слот. О, неплохо, кстати. Хорошее начало. Что здесь? В бонуске, в бонусной игре от нас ничего не зависит. Совершенно. Мы просто смотрим, наблюдаем. И получаем попки. Ох, если бы сейчас яблоко упало. Ну, на арбуз даже рассчитывать не буду. Капец. Немножечко бы левее. Ой. Да. Говорил же, что ни на что подобное, как предыдущее, я даже не рассчитываю. Такое бывает раз в тысячелетие. Просто раз в тысячелетие. Какому-то счастливчику везет, по типу меня. Да, к счастью, сегодня этим счастливчиком оказался я. Завтра же любой другой, кто перейдет по моей ссылке на данный слот, который находится в описании, сможет стать точно таким же сч счастливчиком. Сегодня я, завтра ты, завтра любой другой из вас. Было бы лишь желание... Да, все фигня. Все не то, что нужно. Ну давай же, давай же хоть что-нибудь. Ну... Преследует, как вы видите, нас череда неудач. Окей, только что десятку получили. Уже неплохо. Но после той бонуски в 90 косарей, это даже не удивительно. Ладно. Еще одна бонуска. Что ж... Да. К сожалению, она пока так себе идет. Без ягодки. Замечательно. X6 это сколько? Это 10800. Неплохо. Да, это, конечно, тоже не будет такой, как так. Но тем не менее, друзья, 15 косарена нам уже принесла. Оу, и лимон еще. Еще 18. 32 куска сверху нам падает Всегда бы так, всегда бы так мы двигались, да? А это все, напоминаю, зависит, конечно же, от ваших лайков От вашей поддержки меня Чем больше отдачи от вас Чем больше отдача от клубнички, От меня В том числе Также, что еще хотелось бы сказать? Не забываем, не забываем подписываться на канал, делаем это очень активно, превращаем красную кнопку в себя, не ленитесь. Вам не тяжело? Нет, не тяжело, мне же, в свою очередь, очень приятно. видеть побольше людей на моем уютном канале. Ай-яй-яй-яй, жаль. До лимона не докатилась, яблоко нам тут не упало. Да. Неужто мы из нее тоже... Ничего не получим, да Так, к сожалению, друзья, и вышло Ну ладно, не огорчаемся Дела идут у нас очень хорошо Мы имеем уже 200 Уже 300 тысячи. Даже очень хорошо дела у нас, конечно же, идут еще одна бонуска Ну, если она будет такая же, как предыдущая То, по сути, зря теряем наше время если же нет то я очень обрадуюсь ну ладно начало как мы видим неплохое 3600 в любом случае мы поднимаем тоже пойдет уже хотя бы не с пустыми руками мы уходим что в свою очередь не может не радовать М -м -м, даже так еще две такие ягодки и мы доберемся до нашего лимона Авокадо мы уже обогнали А вот к лимону К лимону мы пока что и стремимся Последнее Напишите сейчас в комментариях Выпадет, не выпадет Проверим вашу интуицию Близко было финалу, близко Поздравляю всех тех, кто сейчас написал, что да Все же нам повезет, она выпадет Вы угадали, вы были правы сайт закономерно более чем не то тоже фигня я уже рассчитывал на очередной бонус но нет пойдет ладно друзья в принципе на этом я думаю можно и закончить как вы поняли заработок за 5 минут это слегка было условное название так что заработали мы с вами сегодня 322 куска на таком замечательном слоте, как клубничка, ссылка на который находится в описании. С вами был Тёма, ребят, удачи вам!